Всем привет, с вами Пау И сегодня мы будем с вами смотреть на пэтиков Которых я приобрела за 4 евро Чтобы вы понимали, это очень мало По немецким меркам 1 евро То есть каждый пэт стоил 1 евро Это как 50 рублей примерно и вот перед вами стоит люк, и я буду рассказывать о произошедшем э, с помощью него. В общем, э, короче, я иду такая, шарюсь по просторам интернета и захожу на немецкий ebay. Немецкий ebay это что-то... Типа маленького убежища для немцев Которые могут бесплатно выставить небольшое какое-нибудь объявление И если ты рядом, можешь пойти к этому человеку Взять то, что тебе надо уйти Вот И в общем я увидел Увидела Сложно говорить в женском роде, когда у тебя пэт-пацан Объявление Вернее, несколько объявлений И решила уточнить Есть ли вот эти самые пэты, которых я сейчас покажу еще в наличии, и продает ли она пэтов отдельно от всяких домиков. И она сказала, да. И я спросила, за сколько вы продадите вот этого, этого и этого и этого пэта? Мне было просто на самом деле интересно. И она сказала, за 4 евро в сумме. То есть каждый пэт обошелся мне в 1 евро. Первый пэт, который появился у меня в коллекции, это вот этот Ангора котик Этот котик был одним из самых первых моих пэтов И одним из самых любимых Тогда я был маленьким И называл этого пэта Ханна Сейчас я уже повзрослела Назову как-нибудь его, как его иначе и тогда я настолько любила этого Пэта, что у него оторвался хвост, но я его все равно любил. Я сделал ему вот блестки в глазах, намазал. Я как с ним только не играл, как только его не мучил. И я всегда брал его с собой. И однажды, когда я взял вот этого пэта с собой в парк, это мне было 6-5 лет, это моя была самая любимая игрушка. Представьте себе, что у маленького ребенка выпала любимая игрушка из кармана. Да, я плакал 3-4 дня напролет и очень сильно грустила на самом деле. Маленькая депрессия, можно так сказать. И моя цель была очень долгое время, когда я выросла, ну, подросту, однажды вернуть этого пэта, этого ангора, и теперь мне подвернулась удача купить его за 1 евро. И я просто не могла пройти мимо, потому что этот пэт, моя любимая игрушка детства, хоть и не та самая, но хотя бы похожая, теперь наконец-то у меня. И она очень в отличном состоянии на самом деле. Магнитик. Следующий пэт это... Вобода. Да, это еще одна ангорка. Я обожаю ангорок. Здесь она немножечко покоцанная. Здесь у то ли ручка, то ли лак. Немножечко поцарапана, но не так сильно. И не... Покраска у них в идеальном состоянии. В общем, кажется, я поменял ее вместе с кем-то на вот этого корги. Хор... На вот этого кокера. А теперь приступаем к самому горячему. Я покажу это прям бомбой. Э -э наверное, ради этого мы и собрались. Все это оригиналы. И это два вот таких колли. Они у меня оба есть. Вот этот есть даже и в оригинале, и как подделка. Начнем, пожалуй, с этого, потому что об Адмурае, как я его называю, у меня сказать есть много что То есть это оригинал, это подделка Что я заметила, у этих краска, у этого, по крайней мере, оригинала, она более насыщенная И она более такая белая, я бы сказала У этого она слегка такая желтоватая И если у этого выглядит, как будто бы краска как-то приклеена, я даже не знаю Похоже чем-то на наклейку у него морочка, то у этого она просто как растушевана, не знаю. Что еще примечательно, это я заметила у всех оригиналов и подделок, у подделок глаза не так залакированы, не так ярко залакированы, как у оригиналов. На камере это не очень видно, но, к примеру, вот здесь, в этих глазах, вы можете видеть, возможно, отражение меня. А в этих нет. Вот я достала оригинал, который у меня был еще до этой покупки. То есть, да, видно, у них у обоих блестящие глаза, а у этого они слегка матовые по сравнению с другими. И еще что заметно мне, по крайней мере на моей подделке, в сравнении с оригиналами, у моей подделки слегка виден шов. Не так критично, но он виден, в отличие от оригинал. И да, теперь у меня трое от мурайчиков. Это просто шикарно. И пока вот этот новый, который я купил, он по качеству вроде бы лучше. И последний лукс. Да. Его мне отдали также с шарфиком. Забавно, когда я его закатывал в первый раз, я получила его тоже с шарфиком. Он слегка покоцанный. Я вижу тут не только царапину, но и слегка тут углубление, как будто бы собачка погрызла но на камере этого не видно он очень милый, очень хороший ну-ка я сниму шарфик, чтобы посмотреть на его грудку Я Прекрасно. и вот этот лукс в сравнении с моим предыдущим луксом, но слегка потрепанный, но это не важно, потому что я планирую сделать из этого лукса слегка другого персонажа, а это останется луксом Потому что Луксик-Муксик это просто сокровище его. Магниты на обоих. Оба оригиналы. К слову, как еще отличить подделку от оригинала? Это по углублению вот, предназначенного типа для магнита. У подделок он слегка, как бы сказать, не такой уж глубокий, как у оригинала. Адмурайки, Луксики, господи, я счастлив. Обожаю Колли. Обожаю Ангор. Все, пошел их ставить на полочку. И на этом все. Всем спасибо за мной, Иван. И всем удачи, всем пока.